где расположено производство SkyWay. И попробуем познакомиться с тем новым оборудованием, о прибытии которого мы вам рассказывали не так давно. Вы познакомитесь также с членами той великолепной команды, которую собрал вокруг себя наш генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий. Приглашаю следовать за мной. Добрый день, Анатолий. Прекрасное у вас настроение, я вижу. Наверное, оно вызвано тем, что вы руководите подразделением, которое осваивает работу на очень современном, я догадываюсь, и крайне ценном для нашего проекта, нашего производства станке. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, что это такое? Да, это новый современный балансировочный станок. Для нашего производства это следующий шаг, потому что этот станок предназначен для балансировки тел вращения. У нас в проекте мы будем здесь балансировать роторы для наших электродвигателей, которые мы сами производим, валы и также колеса. В данный момент мы балансируем колесо для юнибуса, после чего во время вращения у колеса будет меньше биений, вернее будут они отсутствовать. И более долгосрочно все будет работать. Подшипники и все остальные узы, связанные с этими колесами. А как мы до этого, до того, как у нас появился подобный станок, справлялись с подобными, мне кажется, нелегкими задачами? Раньше мы размещали такие заказы у сторонних организаций. Был аутсортинг, это было очень долго, ну и значительно дороже, чем их делать самим. А насколько хорошо мы сейчас уже освоили все эти операции, насколько я в курсе, уже где-то, ну, как минимум месяц, наверное, станок уже здесь находится. Да, мы на нем уже балансировали несколько двигателей, колеса на Юнитрак, на Юнибус, и сейчас вот на новый, новый Берильцевый Юнибус мы новые колеса опять балансируем, то есть это уже следующий этап. Спасибо большое за интересный рассказ, за такое полезное для SkyWay дело. Удачи вам. Подскажите, что это за и для чего он, в общем-то, предназначен. Это 5-севой фрезерный станок производства «Америка», фирма «ХАС», стойка «ХАС». Возможно обрабатывать крупные корпусные изделия, высокоточные. Станок повторяемость 2,5 микрона, вес заготовки 300 кг, размер 750-500 и на 500 мм станке можно ставить 40 инструментов. Довольно-таки хороший станок, новый. Недавно только такие станки ХАС начал выпускать. В Беларуси это единственный станок с таким программным обеспечением. Два только есть в Могилеве, но они, версия похуже будет. У нас лучший станок. А что за детали будут изготавливаться на этом станке и где они будут конкретно использоваться? Детали можно практически все, которые сейчас идут на сборке. Главное, чтобы они по габаритам входили. Станок можно фрезеровать все. Цветные металлы, твердые, типа там железо 45, даже каленые можно. Можно форму делать, пресс-формы можно делать. Универсальный станок. Подскажите, пожалуйста, какие детали для каких систем и для каких транспортных средств Skyway будут здесь изготавливаться? Мы сейчас будем делать гидравлику. Это я точно знаю. Мне уже дали список деталей. Я подбираю инструмент. Поэтому этот станок сейчас будет загружен. Может даже на две смены. Набираю сейчас операторов. Вот такие у нас планы. Спасибо большое. Планы прекрасные. И я благодарю вас за столь подробный и интересный рассказ. Здравствуйте, Дмитрий. Совсем недавно мы видели с вами в Экотехнопарке. Здесь мы находимся на производстве, которое тоже является средой вашего обитания. Я вижу, на вашем участке появилось новое оборудование. Вот это машина, которую сейчас явно в цвета фирменный Skyway снаряжают. Ну, этот автомобиль, это автомобиль техпомощи, техсопровождения. Все работы, которые мы проводим по испытанию, по обслуживанию подвижного состава в «Экотехнопарке», этот автомобиль помогает осуществлять. Он оборудован полностью независим энергообеспечение, инструментом, перевозим необходимое диагностическое оборудование, также кабина увеличенная, 5 человек может переезжать сразу. Оборудовано внутри место для работы на компьютере оператора. Наверху специально сделана площадка, с которой есть доступ тоже к высоким подвешенным объектам, к примеру, юнибус. Это все автомобиль помогает осуществлять в нашей работе. Если я правильно понимаю, в случае, если в Беларуси будут адресные проекты первые, вот в Могилеве вроде намечается, с помощью этого автомобиля мы сможем, если возникнут по какие-либо проблемы, оперативно прибывать на место происшествия и также оперативно эти все возникшие проблемы решать. Безусловно, специалисты выезжают, все оборудование берут с собой, и необходимые задачи... Я думаю, с помощью этого автомобиля мы оперативно все закроем. Как я понимаю, здесь также отрабатываются варианты решения внештатных ситуаций, также и э, в случае каких-то адресных проектов за рубежом, где все необходимые мероприятия, протоколы будут отработаны, и этот опыт будет использоваться в проектах, допустим, в Индии, что кажется наиболее перспективным вариантом сейчас. Ну, конечно, имеется автомобиль... Технического сопровождения и техпомощи необходимо в любой развитой структуре. То есть этот опыт может повториться, конечно, в любом месте. Спасибо большое. Успехов вам в вашей такой нужной работе. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, и мне, и всем нашим а, зрителям, партнерам, что же это за устройство, которое мы здесь видим? Здесь мы можем наблюдать в данный момент монтаж и пустонавочные работы установки лазерной резки металла. То есть это станок для раскроя листового металла. Он нам позволит отказаться от кооперации, при его запуске. И мы сможем хранить углеродистую сталь до 10 мм, алюминий его сплавы до 8 мм, нержавейку до 3 мм и еще некоторые виды пластика. В дополнение к этому станку скоро к нам приедет, наверное, в августе уже, листогиб, также с чипу. И вот эти два станка, они закроют полностью по детали из того металла, то есть кронштейны всевозможные, которых у нас очень много э, в, в Юнибусе, в, ну, в Юникаре, неважно, в любом объекте. До этого 100% что касается раскроя металла уходило на кооперацию. И это, это деньги, это время, сроки. И теперь мы можем только на себя рассчитывать и сами строить планы, графики. Станок позволяет работать непрерывно 24 часа в сутки. Что с кадрами? Если у нас люди, которые способны работать на станке? Станок с ЧПУ – это сложное устройство, насколько я понимаю. Несомненно, есть кадры. Через неделю к нам приходит на работу оператор вазерного станка. И также придет технолог, который будет писать программы для обработки металла. Дмитрий, мне кажется, это не единственное ваше приобретение. Покажите, пожалуйста, что еще нового появилось. Расскажите, а что это за оборудование? Как я понимаю, на вашем участке в основном э, все станки только устанавливаются, и работа предполагается только в будущем. Да, профиль гибочный станок. Он нужен для того, чтобы гнуть профиля и трубы, которых у нас очень много. Это детали каркаса в основном. Можем, например, взять юникар, которого бока имеет изогнутую форму. Соответственно, каркас благоскоростного транспортного средства также имеет такую оболочку. Поэтому это очень полезная вещь, и буквально на днях мы будем его запускать в работу. Вот. То есть, как я понимаю, станок с программным управлением. Как я понимаю, поскольку на днях уже запускается, то есть и с кадрами все решено, и фронт работ да, ему конечно, обеспечен. Работ обеспечен, с кадрами все хорошо у нас. Э, опять же, все детали, которые ну, шли на кооперацию, касаемо а теперь будут у нас уже оставаться здесь, что сэкономит нам и время, и деньги. Все оборудование, которое сейчас закупается, оно позволит нам снизить себестоимость. Это несомненно. И это правильное направление. То есть оборудование свое всегда позволит сэкономить достаточное количество средств. Вот. Спасибо большое, успехов вам. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, присоединяйтесь к успеху, строй Skyway, спасай планету.